Пидор охранник этот. И, блять, заебало! Мы это маленький ножик. Uh -huh. Пластили Сейчас будем ебошить тутор. Второй тутор для сегодня. За буквально 10 минут. Всем привет! И да, наконец-то шапка канала себя оправдывает. Это новый влог. Приятного просмотра. Короче, сейчас мы пойдем на заброшенную питание потому что нам в 20 час ночи делать нечего. Я решил никуда не идти. Но эти придурки пришли и принесли противогаз. Вот чем я его надел. А мне заебись. Ну да, я придурок. Он еще один лежит. Надел противогаз и. Чего вы нет, брат? Просто решил. И все. Буду ходить в нем по хате. Заебись. Правда, я ничего не вижу. Пойду Диму напугаю. Дима! Ну ему плохо, собственно. В общем, не какой заброшку мы не пойдем. У меня жестко потеет линзы. Здесь тяжело дышать. Вообще полный пиздец. Охереть можно. Короче, мы пришли опять ко мне. страдали ко мне, посмотрели видосики. Сейчас мы идем кое-куда, где появимся буквально через секунду. Короче, ребят, мы все пришли. И. Зачем мы пришли? Мы вот зачем пришли. Да, за ними самыми. Так, знаешь как? Пока никого нету, мы, короче, берем. Бери тележку с той стороны. Пошли резко. Перекидывай ее и понесли нахуй туда. На дорогу пошли. Тележку она нам нужнее А ты его Давай Я первый, короче, сажусь и меня качат вокруг А? Так мы сейчас вернем нам вышли А нам перенести вещи надо Сумах нету Так, не у кого спрашивай, там никого нет а, Короче, блять, Пидор охранник этот а, Мы пытались спиздить тележку как бы, Ну он не пидор, он очень правильно поступил Потому что, блядь, он охранник и ему за зарплатят Ну, блядь ну, Короче Первый блин комом Посмотрите на этих дебилов, возможно, увидите их в последний раз Вот Потому что сегодня мы идем что, сука пытался на меня напрыгнуть Ты да. короче говно все обчитался с денежками мы хотели пойти в джампинг а, облом ну почти сука вот вот блять минута была как так, так. Пуху, пизда руля вышли мы короче потренить и короче пиздец вот этот пиздец моя подошва пиздец пиздец Прям охуеть, как круто Короче, true story Пошли мы, значит, тренить На, блядь, старый заброшенный клуб Мираж И пиздец Я вот, блядь, иду, и эта хуйня передо мной прям Ну вот, блядь, как это объяснить еще, я не ебу Когда ты, блядь, бомж, который не может, сука, нормально зашить кроссовки В общем, пытался я с стены на стену прыгнуть и, блядь, заебало, Заебись. Вот эта хуйта. Моя, блядь, подошва. Пиздец. Короче, ребят. Записываем туториал. По манке. Ну, такая хуйня. Хуйня. Помогает. я Перепрыгивает через забор. Так, начнем с, начнем с простого. Не сыти. А еще определитесь, с какой ноги вы делаете? С левой, с правой или сука, с двух? Как он выглядит для примера? Бля, тоха, ты как? б мой рот, баный тутер! Так. Ну, первый блин коном. Нормально. Прежде всего нужно схватиться двумя руками сука крепко ты держишься за свою сука телку потом наклониться и вытолкнуть себя блять, как можно дальше как будто отбуховы просто дерешь все очень не догнал все вот, у нас получилось Близ. заебись заебись заебись заебись заебись сейчас попробую сейчас попробую ну и вот мы научились делать манту э -э как мы его делали раньше Ой, рот, ⁇ баный тутер. И как мы научились делать его сейчас? Для лень. И как мы научились делать его сейчас? Всем спасибо за внимание. Если хотите еще больше тутеров, то хотите. Я их больше делать не буду. До свидания. Везде на ебалова. жив. Все нормально. А вы не верьте вам Пилим озвучку. Это такой маленький бэкстейдж записи. Озвучки, да? Антошка. Антошка сейчас ебошит. Это. Пилим озвучку. Ну, Озвучка да. это дерево. Да. Большое. Вот как этот стол. А мы это маленький ножик. Угу. Пластелинок. Давай там это. готов. Я сейчас свое что сегодня на ужин можно и так в принципе У нас тут прям вот топчик субтитры вы были посмотрите на ебал вот она прям смотрит я, бо я более высокий ну давай так Во. туда давай что сегодня на ужин на массу что сегодня на ужин Говорят, котики приносят счастье. Мой засранец приносит мне только шерсть в еду и блевотину на пол. Короче, этот пидор меня еще будет раскручивать на, вот, на карусельке. Короче, тут каруселька такая пиздец маленькая. Ну, похуй, поху погнали. Ой, ебать! Ебать, ребят, вы бы сейчас видели, я ему чуть камеру не уебал. Пиздец. Оу! Отойди. А Она налетает, ну бля, давай, раскручу, я буду ее держать в руке. Блядь, в другую сторону, сука, пидор. И чё, мой этот, как он, были Ну, уже походу не торт. Вестибули... сука попробуй ты. Вестибулярный аппарат уже не тот, вот. Полностью. Ебень, не торт, блядь. Ой, блядь! <свеч> я аж половины своей откатился. А еще можно без ног, короче. Я аж ноги вот, держал давай, вот давай, там. Давай ну, короче, вот. Сейчас вы будете смотреть на то, как гравитация решает все. Ебеним. Ой, блядь! <свеч> Сука, я здесь <ведь> раскручиваюсь. <свеч> а, вот ты... Бля, ты ч чу, ⁇ я чуть не слить? Сука! Пиздец! <свеч> не слетел. Я... Ахуеть ну, Готов. Первый раз всегда пью. <реклама> ой о ой о ой о ой о ой о ой о ой ой ой ой Сейчас будем ебошить тутор, второй тутор для сегодня за буквально 10 минут да, а, да, ты ты да, блять, да, подожди да, я договорю да, да, второй да, тутор на да, да, да, да, да, да блять щас бы у ебал ему камера, честно <свят> на... забыл уже на что на... На... на арабское сальто, да короче Сейчас он будет снимать, а снимай пиздец у меня щас еба... башка, офигеть нихуя себе <свят> <ебал. свят> <свят> у меня щас <сейчас> башка была <свят> <свят> у меня хуже прическа нет для того, чтобы сделать арабское сальто, надо, во-первых, во-первых, уметь крутить. Если ты не умеешь крутить, не делай сальто. Не надо. Во-вторых, уметь прыгать. Просто прыгать. Если ты не умеешь прыгать, то у тебя нет ног. Это за нами. Валим. Мы вернулись и поняли мы забыли вещи, но это не суть. В общем, на чем я остановился? А, да, если ты не умеешь прыгать, у тебя нет ног. Если у тебя нет ног, ты инвалид. Если ты инвалид, а впрочем, похуй с этой теоремой, начнем. Во-первых, надо определиться, с какой ноги вы будете прыгать, с правой или с левой. В моем случае я не буду прыгать. Ладно, шучу. В моем случае я прыгну с правой Нам надо оттолкнуться правой ногой, вытолкнуть себя. В общем, сначала я покажу, как это выглядит. Да ебал я эти тутеры! А. В общем, этот, этот пиздец... Вот этот пиздец уже не приклеить никак нахуй. Это пиздец. Прям пиздецкий пиздец. Я вот не буду сейчас с этим делать, потому что, блядь, ну, выкидывать пока не буду, может, что-нибудь придумать. Блядь, сейчас идем, возьму и это, блядь, пиздец. Короче, ребят, Трустори. Сейчас только разговаривал по телефону с мамой. А я как последняя, сука, взял и начал его раскручивать. Да, пошлите подойдем к токе. Спросим, как ему вообще. Норм? Или как он? Как ты? Блин. А я думал, ты за мной побежишь. Да, короче. Пиздец, его тошнит уже. Хуй тебе. Давай. Не, давай, Рюкзак тоже сниму, подожди. Снимай. Блин. Ой, версия. Там абсолют стреляет. Ой, это прям рядом. Да. Почти сниму быстренько. Или стой тут, а я бы с Батья вовремя. Прям в самый пиздатый момент пропустил, сука, а это все, пиздец, у кого-то праздник походу какой-то, салюты запускают, вообще, а сегодня праздник, точно, 30 июня, И... июля, О, тоха, Что, готов? Было похмелье? Нет, ну или да, а че? Ебать, как будто похмелось. Так. Уебас, пиздец! Я думал меня сейчас прям так, прям, прям там вырвет. Короче, блять, все кто посмотрит это видео. Ебаните эту хуйню. Вот вообще кидаю этот челлендж всем. Всем, кто посмотрит это видео. Чтобы вы записали это на видео и кинули в ответку к этому видео. Если кто-то раскрутится до состояния, что его аж вырвет. Ну, блять, это заебись. О, фонарики. Я не знаю, ну тут, наверное, не видно, но там фонарик летит. Вот такая точка в небе. Блять. Короче, сегодня же праздник. Как это день? Морской пихов военно-морских сил. ВМС. Сейчас Заебись.